Всем привет дорогие друзья, очередной обзор Airdrop, который проходит на бирже Eobit, где мы зарабатываем монету FastDollars, которая будет торговаться в июне, скорее всего к концу месяца, запустит торг и будет доступен Farming Pump, что придаст ценность этой монете. У кого нет аккаунта, ссылка на регистрацию в описании под видео, для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту, верифицировать аккаунт здесь не нужно. Вот вывод криптовалюты Fiat без кис. По заданиям. Первые два выполняются один раз, остальные можно делать каждый день. Любой на ваш выбор. Все не обязательно. У каждого задания есть своя инструкция. Нажимаете «Выполнить». Переходим на страницу самого задания, где будет его описание. Чаще всего здесь есть строка для ввода ответов. В данном случае стартуем бота, выбираем язык, указываем адрес почты от этой биржи, на которую регистрировали аккаунт. После нажимаем «Получить монеты». Бот вам даст код, вы его копируете, вставляете в ответ и нажимаете «Проверить» и «Получить». По депозиту трейду свопу фарминг 10 дайсов, снял отдельные видео, ссылки в описании, рассказал как их выполнять. Твиттер ВК не работает, фейсбук включен, у кого он еще активен. Выполняйте, размещайте посты. Содержание поста на странице с описанием. Еще что-нибудь от себя добавляйте. Тогда вас не заблокирует Facebook за спам. Снимайте обзоры для YouTube, TikTok. Общайтесь в чате. Здесь. И проверяйте других пользователей. Каждое проверенное задание другого участника 100 монет по 12 в день. За QR-код Telegram пост платят 900 и 700 монет, но их можно выполнять 5 раз за день. То есть по факту вы получите половиной тысячи монет здесь, за QR-код, и половиной тысячи здесь. Самое высокооплачиваемое задание. Как их выполнять? Есть инструкция. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.